Да, я считаю, ну, да. Это, наверное, уже завтра будет, опять, даже тотально. Это именно, говоря, да, здесь больше о регенерации разговор, конечно, но это абсолютно правильно, еще делая работы когда-то тотальные, продонтологические, э, с временными коронками, мы делали таким образом зубосохраняющие операции на парадонте, на зубах, когда... Средняя, тяжелая степень парадонтита, утрата, да, до 2-3 костной поддержки. Сначала делали временные ортопедические конструкции, на них оперировали, и пациент жевал на них постоянно. И великолепно просто это давало результаты. Мы ничего не ждали, никогда там что-то застабилизируется. Не... У -у -у -у. Шинирующая ортопедическая конструкция – и тотальная пародонтология. И это давало действительно максимальный результат и очень длительная ремиссия пародонтологическая. Сколько? У меня наблюдение лет 15-17 таких пациентов. Мы не потеряли ни одного зуба до сих пор. То есть, да. Длительная такая да. хорошая. Да. Ремиссия, да. Да. Да. Да. Да. Я это связываю с правильной жевательной эффективностью и с тем, что... Люди сразу начали жевать, то есть этот комплекс, мы нанесли травму, запустили процесс регенерации, и он сразу начал работать во всех, да? как бы, если он мертвый опять будет стоять, ну да, там что-то может пойти не так, вот, поэтому, говоря о том, о методиках, они разные есть, опять же, Переимплантит пока мало исследуемая область, поэтому кто-то, кто как принимает для себя решение, так ведет этих пациентов. На мой вкус, вот с зубами лучше, с пусть с временными, но с зубами пациент уходит. Я тоже близка к этому, если это возможно. У вас же многие, кто работает и как ортопеды, и хирурги, да, поэтому, наверное, когда это все в твоих руках, это проще сделать. А формики, формировать или форми часов какой-то? Использовали? Использовали или вообще? Да, использовал. Оно и были, по-моему. Кервит, да, он уже да, Ну, что-то я в общем, не оценила, у меня и так все затекало везде. Я вот, да, я как-то все время вот стараюсь упрощать. У меня и так такие сложные бывают работы, что я уже как-то стремлюсь все время все вот это минимизировать, чтобы и травма была но как. Не удивить, но И вот эти вот навороты, все они уже как-то. Вот прошло осознание вот это. То есть хочется как-то стабильный, хороший, просто прогностически. Они попытались что-то удивить, Зигома. Там, У меня есть пациенты, которые благодаря этому имеют несъемные имеют конструкции. Не Это специфические манипуляции. Вы вот очень правильное слово Поставили сказали. Я, сказал, и, и, слово. Учебного Я, учебного учебного. Я считаю, а что да, туда нужно Дорогие иметь очень-очень-очень... А, такое тщательное планирование, чтобы, да, подготовительный этап. У нас просто пренебрежение этим этапом. Я не знаю, как в Краснодаре, а в Петербурге у нас несколько врачей занимаются установкой зигомы. Я их всех знаю и знаю, кто как работает. И я была на этих операциях и видела, как бы, и как... Бывает, когда не получается поставить прямо во время операции. И почему это получается? Да, да, да, один раз и все недодиагностированы, когда не просчитаны правильно да, параметры с головы отростка да, и так далее. То есть есть очень многие нюансы. Я считаю, что эти операции надо очень тщательно планировать. Они спасают каких-то пациентов, как, у которых не остается выбора вообще ни на что. Да? У которых невозможно провести по каким-то показаниям костно-пластические мероприятия или еще. Ну а чего их обсуждать? Дигомы есть, ее остальные она работает а остальное вопрос к врачам которые применяют данный метод потому что чаще всего осложнения вызванные зигомами это недопланированная работа мы завтра просто будем говорить о фенотипических планированиях я коснусь и этой темы в этом вопросе вот вы говорили, что мы оцениваем, сколько, сколько Да, вот у вас осталось. есть визуализация 1, 2, Вот вы пишите Конечно, а, а сколько 2. мы можем оценивать, сколько можно оставить, как бы, или париться Он вот, в Зукеле, да, как составил, оставляет но вообще весь имплантат заголен, он вот закрылся А что значит оставить? Нет, мы это... Нет, мы говорим о том, что мы это лечим. А, все. то есть Да. То есть вы имеете в виду какой то умение? Да. Возможно, вы должны скости, чтобы... Визуализация, Визуализация имплантата – это когда вы открыли лос. В швейцарце тогда будет два года, 2 назад. Это даже замечать. У меня есть доктор в Волголосоке, очень такое известно. Он эту проблему решает так. Он препарирует имплантат, вот оголившийся имплантат, он препарирует ниже уровня десны. Да, он просто также ставят э, титановые основания. Просто да, просто Да, ревью. я знаю да, это, конечно. И производят парадонтологическую пыльку. Ну, и это... да, да, он делает, э, как Астра выпустила имплантаты со злойной шейкой, и он просто и формирует злойную шейку. Вот, с вот с так, так. Да, и все и делаю, Даже Жусев Андрей Иванович да. тоже такое делает. Я знаю, я видела эту работу, я так никогда не делала. Я, я тоже не делала, тоже но есть, получается, я видел. Это тоже решение о лечении это тоже решение лечения переимплантитов имеет. Я с самого начала. Будем разбирать каждый индивидуальный, потому что да, нет и протоколизации процесса. Да, это коммерция. Друзья, считает, у меня да, вот ну, это. Ну, то есть, грубо говоря, одна треть. Мы ну, можем разовьем. Пожалуйста. Берите. Одна треть, еще у вас заделите в кости, нет, конечно, берите. Вестибулярно, если небольшой узу, рода в кости, но это же не показание по имплантата. Вы можете это вообще мягкими тканями решить. Это даже как бы не требует... Если у вас, давайте так, одна треть, 10 мм длина какого-то среднестатистического имплантата, что такое одна треть? Это четыре витка, угу. по сути-то. Ну, это, конечно, зависит от того, агрессивный, да, там, потому что больше шаг этого витка, если он пассивный, то он так ну, Меньше шаг витка, но тем не менее. Атрофия без резорпции костной ткани, когда этот атрофический процесс проходит в собственно слизи, то мы должны, в общем-то, что, создать прикрепленную, увеличить объем? Может быть, самый различный вариант иметь. Вот эта атрофия, она и к сосочку тоже имеет отношение. То есть вы должны тоже понимать, что это не то, что только где-то абатмент у вас торчит. Если у вас атрофия сосочка в области имплантата межзубного, это тоже переимплантит атрофически. Потому что по причине того, что у вас нет прикрепленной Диснея, от того, что ушел костный пик между зубовым имплантатом, например, или между двумя да, имплантатами, есть полная утрата сосочка. Это тоже хотелось бы решать. Решать. Иногда это решают ортопеды, создавая при этом да, розовую, вот эту керамическую десну на коронках. Иногда это решают хирурги. Это уже будет выбирать ваш пациент. Это такие нетерминальные состояния, когда, в общем-то, вы по договоренности с пациентом принимаете решение, как вы, каким вы путем пойдете, хирургическим или ортопедическим. Конечно, это всегда эстетика, поэтому это нужно заниматься этим. Здесь вопрос решается очень просто. Здесь берется всегда ототрансплантат. Он подсаживается в той или иной степени, когда вот мы с вами разбирали вчера про отсутствие сосочка у пациента в каком-то двухэтапном ключе или в одноэтапном ключе. Можно туннелем, карманом радски его подсадить. Как вы захотите. Это зависит от того, какой у вас дефект. Если у вас дефект вертикальный, то предпочтительнее сделать корональное смещение так, как мы разбирали сегодня утром с короткой коронкой. Потому что только так вы можете да, переместить ткани вниз. Потому что какой бы трансплантат на имеющуюся высоту вы не ввели в туннель, он там и останется. Он создаст прикрепленную десну, но вниз он не переместится. У вас не изменится высота клинической коронки, да, и у вас не вырастет э, там сосочек. Потому что его только нужно обязательно куда-то двигать дальше будет вниз. При атрофии с костной ткани, мы, честно говоря, из всего, что я вычитала и высмотрела, везде делается НТР. Во всех костных дефектах везде делается НТР.